Проблемы, проблемы, люди -то, Тогда тебе на рок Вот, у него тоже в начале реклама. Но у него ролик нормально вроде собирает. А вообще стинг как сам по себе? Он же сейчас больше стримеров. С... Да, у него тоже видосы теперь начали собирать, около 200 тысяч. Да? Ну легенда в любом случае, а я. Ну тоже, короче, по-моему, раньше у него то ли больше, то ли мне кажется, что больше. Может быть, все так же. Хз. Смотрим про Майнкрафт за 700 гривен. Можно все из этого и сделать. Более 300 игр и приложений. Сотни тысяч пользователей и более полумиллиона отзывов от реальных людей. Кроме всего прочего, на плеро. У него тоже хай... в начале рекламы. А че всем трать? Надо признать, когда входила другая попытка расширить вселенную Майнкрафта, я говорю про Дендженс. Общественность большая. Да, пошла смотреть что и да как. Хотя, как вы помните, люди оставили на этой игре на твоей клоун. Дьявол на минималках и за... Осум... Блять, я, короче, Майнкрафт Дендженс вообще не понял. Я, я что-то посмотрел какой-то обзор, какая-то вообще хуйня. Ну, типа, Майнкрафт прикольно, а сам Дендженс.. Dungeons... В чем прикол, в чем смысл? И в дальний ящик. Флэдженсов же вообще история куда интереснее. Многие ожидали че. крутую RPG в самом начале, а в результате получили экшен-стратегию в реальном времени. Ну, конечно же, кто-то скажет. Что да, такое? в принципе, интересный эксперимент предложить, очередной какой аудитории, жанр для настоящих гачи-менов. И при этом тех же самых любителей отправлять войска, попытаться звонить в кубический мир, дабы расширить аудиторию. Только вот вопрос в том, стоил ли такой проект отдавать людям, которые буквально годом ранее она выглядит а очень странно. на постройке покрос файеру, конечно же. приобрел я майнкрафт леженс в стиме за 700 гривен, поэтому приготовьте абсолютно все в этой игре. я буду мерить именно этой цифрой. а я играл в данный шедевр 6 и 6 часов я. несложно догадаться, что эту игру я забросил и не прошел до конца. поэтому защитники майнкрафт леженса можете уже начинать комментарии, что фу. она выглядит очень странно, типа для, даже для графики майнкрафта, не знаю, может быть с качеством видоса со стима что-то не так. но я вижу прям лесенки типа, то есть прям лестницы прям вот эти вот хуевое сглаживание. То есть Графен будто в игре прямо дерьмеца поел. Ее не до конца. Я же один это вижу, да? Ну вот прям Вот эти вот лесенки очень... Тут какая-то обводка или типа того, выглядит очень странно. Нужно было играть, пока тебе не понравится. Я не иронизирую, а по сути передаю вам то, что было у меня на стриме. Максим, ты просто не понимаешь. Нужно поиграть 5 часов, 6 часов. Потом игра раскроется под самый конец. Так что сейчас... Не сейчас, вот... Я вообще не понимаю вот это. Типа, тебе нужно какое-то время поиграть, чтобы игра раскрылась. Ну, блядь, наверное, тогда это хуёвая игра, раз она не может раскрыть тебя зацепить тебя. Я вот, короче, посмотрел у Каргаса обзор на этот э, э, Good Рагнарек. и что-то, блядь, не хочу в него играть. Хотя я первую часть прошел, это охуенная была игра вот этот вот Good of War, На PS5 прошел ее, а тут Рагнарек вышел, как бы хотел бы в проложение поиграть, но после того, как я посмотрел обзор, подумал, да нахуй на меня надо. То есть там она меня сразу не зацепила и тут тоже, типа... Я должна сразу, наверное, цеплять. Я все-таки такого мне не зацепила, значит, хуйня игра. Прошло пять часов, а лучше как-то не стало. Ладно, что-то сижу, ару о том, что игра говно, а почему так и не объяснил? Поэтому давайте начнем с самого начала. Сюжета. В плане его тут, как и во всех играх, связанных так или иначе с Майнкрафтом. Типичная сказка про очевидное зло. Есть вот такие пингвины, то бишь адские свиньи, которые решили захватить мир. Мир Майнкрафта, только какой-то левый. Ведь нашего главного героя забирают и совсем другой вселенной Майна. Обычный. После нам вкратце объясняют ситуацию и отправляют Сури. вершить правосудие. Отсюда мы понимаем, что Маншанги, видимо, хотели объединить своих какую то мультивселенную. Возможно, для того, чтобы в будущем красивенько представить игру, а Бравл Хала например. Только на Майнкрафтский манер. Правда, это исключительно. <смех> <смех> Блять Короче, ну вообще Майнкрафт очень Майнкрафт, euh, по-моему, больше всего и зарабатывает Вот с этих вот продажей И каких-то там еще карточек, не карточек Или я в чем-то ошибаюсь Ну, короче, у Неркина видел, äh, как... Äh... Короче, продаются всякие фигурки, всякие мерчи, вот эти вот мечи, факела, всякие подушечки Ебать у них там мерча на самом деле То есть у нас в СНГ это не особо развито Но в Америке, у меня, там чуть ли не в любой этот Walmart или как они там называются, зайдешь Там будут всякие карточки Майнкрафта, всякие подушки, мечи Короче, все вот это вот будет Прикольно, наверное, с какой-то стороны Но, блядь, жалко, что у нас такого нету Или может быть есть, может просто я не видел У меня мерч есть, Орик Ну, оригинальный мерч прикольно. Мне кажется, еще у Майнкрафта также есть куча вендоров Ну не вендоров, а как это Компаний, э, компаний с которыми сотрудничает Майнкрафт Которые от себя производит символика Майнкрафта и процентом делится. Мое предположение. Возможно, они придумали такой переход чисто ради прикола. Что согласитесь, больше похоже на правду. Кстати, мы можем себе выбрать скин для игры. Да, не создать, а выбрать. В чём была проблема разработчиков сделать хотя бы небольшой редактор, я не знаю. Поведение поведению, сюжет, это все. А вот по задачам, ну там как-то скучновато, что ли. На протяжении всей игры мы будем только зачищать базы пингвинов, защищать деревни от пингвинов и бесконечно собирать ресурсы, ведь без них мы не сможем защищать их от пингвинов. Но давайте на чистоту даже с таким набором можно. Блять, только... она вообще выглядит. Я уверен, даже. Вот смотрите, я сейчас смотрю видос. То есть смотрите. Стинт поиграл в игру. Он ее записал, залил на YouTube в 1080, которая уже ютубом сжалась. Я сейчас смотрю этот видос, передаю вам на экран через Twitch прямой эфир 6К битрайдов всего лишь. И то, я уверен, вы видите, насколько здесь хуевая графика. Да, я понимаю, это Майнкрафт. но, блядь, здесь лесенки видно. Тут везде видно лесенки. Освещение говна из жопы, блять. Она какая-то мрачная игра, неприятная. Хорошая игру. Вот что нужно для качественной стратегии Ну, что это? Что это, блять, лесенки? какая то дымка непонятная. Дейги, глубина. Важно предложить игроку качественный набор инструментов. Солдат и команд для них, дабы в будущем игра просто элементарно не наскучила. Любая из заистных стратегий в себе имеет эту деталь. Minecraft Legends же похож на ребенка, который подсобирал все подряд. И не хочет доводить это дума. До Играем от третьего лица. Окей, прикольно. Только из-за этого элементарно отдавать команды. Солдатам не особо и удобно. Блин, я во время игры вот так возил мышкой, чтобы нормально отдавать команды. Вот объясните, в чем проблема в режиме тактика добавить переход на вид сверху. И не вот такой, как на экране, а нормальный. Да и даже вот этот только потому, что я подыграл мышкой раз 50 вверх. Тем самым повлияв на камеру. Дальше. Чтобы победить, надо обязательно сломать базу противника А точнее портал Следовательно, вам не надо фокусироваться на спаунерах мобов Башнях лучников и так далее Нет, как бы, можно Просто ты не настолько профитно, как идти в лоб в этой игре Короче, бегите и херачьте А так ваш персонаж не носит урон по посту... ультрах там лютая лезь когда я вижу, Я уверен, у Steam-то нормальный компьютер да и даже как-то баф и солдат не может, то вам остается просто стоять и защищать их низям уроном Ну что, нравится? Хуйня это ваш это? основной геймплей за на 10 часов ближайшего. Ты, там, готовы к тому, что, когда солдат... Я не знаю, мне вообще ничего не понимаю. Блять, есть Майнкрафт, и все, что выходит рядом с Майнкрафтом, какие-то легенсы, дангенсы, вот эти вот всякие э, сторисы, блять. первое же, это вообще у них новелла вышла там Майнкрафт э, Сторис, или как он там называется. Короче, все, вот это вот мне вообще как-то неинтересно, как будто, блять, не то пальто, знаете, я как истинный олдфак еще, блядь, со времен версии 1, 2, 5 играл. А, «Мне это, ну вот это вот все нахуй не надо». А вам нам нужно создавать новых, а для генерации требуются ресурсы. Часть из них это типичные блоки угля, камни, дерево. Сыграем мы через вот таких фильтр. А часть это лазуриты, которые выпадают с определенным шансом только из врагов. И если на среднем уровне. Мне кажется, знаете, какая игра со стилистикой Майнкрафта хорошо бы зашла. Что-то типа Сити skyline ну, блять, или как это правильно называется? Типа Симса, Сити Скайлайнса, то есть городостроительная, где ты условно развиваешь город, какие-то там, не знаю, дороги строишь. То есть Майнкрафт игра про строительство, и ты тоже строишь, но уже город, поселение какое-нибудь, развиваешь там стратегия, коммуникации. Вот такое, мне кажется, хорошо бы зашло в стилистике Майнкрафта. Это как и там, и там стройка, только в каком-то прям прямая стройка, то есть песочница, а в другом вот поэтапная сюжетная стройка... Аля, опять же, игры City Skylines, кто шарит, тот шарит. Кстати, знаете, сколько City Skyline стоит? 14 тысяч, блять, со всеми дополнениями. Даже не гуглите, что это за Ира, ебанетесь. Мне сложности гринда не так много, то на легендарном. О, -о, -о. нападаете 5 минут, собирайте рез и 15. А такой скуки я в какой-то момент даже поставил тренер ускоряющий игру. И знаете что? Это сделало игру лучше! Я быстрее передвигался по миру. Команды выполнялись так же быстрее. Гринделка проходила не так нудно. Понятное дело, что это субъективно, но Microsoft действительно очень медленная. Я, конечно, не хотел, бы, чтобы она была настолько быстрой, как то, что сейчас вы на экране, но процентов на 1520 ускорить было бы хорошо. Насчет же наших подчиненных. Игра предлагает големов, каждый из которых имеет свою собственную Sims 50 тысяч стоит? Чё, блять? Реально? 50к Симс? Фишку. Будь. Не, не верю, не верю. Что на уничтожение построек. Некоторые лучниками являются, кто-то хилит, и кроме них мы можем набрать, скажем так, наемников. Это зомби-крипер скелеты. И доверять к ним есть более легендарные мобы. Набор большой согласен. Но главное мой заключается в следующем: открыть их нужно через спасение деревни от Ингвин. Потом вытащить из скелета, все им там обустроить, построить, чтобы опять не напали. Подарить цветы маме криперу и уйти в закат. В принципе, ничего сложного, только вот по. Цветы маме криперу. Хотели бы подарить цветы маме-криперу? А, Sims. Сколько стоит Sims со всеми дополнениями? <как> <как> О, загру... ну, чуть-чуть загрузилось. Сколько обойдется поиграть за Sims? Sims 4 со всеми дополнениями. Сколько стоит, стоит все DLC Sims 4? Что-нибудь из-за этого у меня откроется? На 2500 рублей. Ч пиздишь. Я знаю, что там очень дешево. 16 тысяч. Но это стало известно, сколько обойдется. Это, наверное, еще вообще выходила какая-то статья до того, как все это вышло. Короче, из-за того, что мне интернет-говна, я не смогу все это открыть, потом посмотрим. Потом на протяжении игры придется следить за тем, чтобы их опять не завоевали. То есть, если ты хочешь играть с более редкими солдатами, тебе нужно собирать более редкие ресурсы. Не камни и дерева, которые везде, алмазы, уголь, например. При этом на постоянке ты должен бегать через всю карту, а их деревни, вот эти криперы скелеты, находятся на самом краю. Либо еще и второй вариант. Ты можешь набрать ресурсов, очень много, между прочим, поставить базу телепорт около них и каждый раз своих друзей телепатируть с главной башни. Ну Друзей, то есть в это можно в коопе играть. Вообще, кооп это слишком читерная функция в любой игре. С коопом любая игра, даже самая говяная становится интересной, потому что это кооп, ты играешь с другом тебе похуй, где проводить время. Любое время, проведенное с другом в любом говне, Становится сразу охуенными. Я уверен, у вас было такое, что типа объективная игра, какая-то говно, но из-за того, что кооп сразу заебись становится. Тут же Science Row 4. Думаю, многие играли, или что еще такого вспомнить? Блять, я сейчас не могу, честно, вспомнить, что еще такого кооп есть, кроме Row Я уверен, есть еще примеры какой-нибудь кооп игры. Быть с друзьями гораздо интереснее. Не еще ресурсов для того, чтобы поставить стенки, лучников и так далее. И главное, все это ломается пингвинами. Такое мы видим не впервые. В принципе, для подобных игр это нормально. Просто именно здесь это сделано только для того, чтобы. Roblox это не коп, это мультиплеер. Это разное, очень разное. Коуп это именно сюжетное прохождение а, совместно с одним другом. А мультиплеер это мультиплеер. Игра проходилась дольше. Защита деревья это не интересный процесс, это тигамотина. Что сказать? Геймплей? Настоящая стоимость 74 4 составляет Xbox 905 долларов или 69 450 рублей. PlayStation 69 90. ПК 62 тысячи, блядь, блядь, ну получается на PS дороже все, на ПК дешевле все. ну блядь, блядь, есть какой-нибудь вообще, вот смотрите, ну как бы в Sims принято играть как бы девочкам, да, мне интересно, есть вообще в России хоть одна женщина, которая реально себе купила Sims официально со всеми дополнениями в Стиме, Даша, хорошо, что мне не нравится Sims, по факту. 700 хринов. Кстати, искусственный интеллект у ботов по той же цене. Враги могут просто стоять на месте, пока мы херачим что-то, а солдаты под нашим управлением не способны найти нужный путь и обойти препятствия. Поэтому для них нормально упереться в стену, бесконечно созерцать на яму, не додумавшись его обойти. И вообще, до они такие тупые для того, чтобы мы использовали еще одну фишку игры. Строительство. Да, у нас Майнкрафт, так что тут можно строить. По сути, спам ⁇ для наших солдат являются именно таким способом. Данную механику мы будем использовать очень часто, но даже с ней это не стопроцентная гарантия того, что мы не будем тупить. И вот этот геймплей с вами на 10 часов, друзья. Нет, она через 5 часов не станет лучше. Сколько она будет она ровно такой же. А... Сколько Майнкрафт Стоит. Можете, я что-то проебал информацию, если она вообще была. Можете, пожалуйста, загуглить, Как же она прокачка, стоит? Максим? Проходя базу, уничтожай. ты собираешь рейд. 1700. 1700 рублей на 10 часов, то есть по 17 рублей в минуту. Я, я правильно посчитал. Подожди. Подожди. 706... А, да, он говорил 760 гривен. 1700 рублей, блять, на 10 часов. Ну такое что-то. Такие ресурсы? А на них на основной своей площадке ставишь постройки, которые увеличивают определенные твои параметры. Например, максимальное количество солдат или всякие фишки со сборами. Раз, после по игре наконец-то буду получать не 20 союзников, а 24. Блин, как это все а? Причем самое смешное – это уровень сложности. Вот вы играете на легендарном, казалось бы, надо, наверное, выбрать правильную связку: големов, лучников, хилеров, под это все. Еще что-то придумать отправлять их по разные стороны. Но на деле это ни хрена не решает и намного профитнее тут создать големов, которые ломают здание, и отправить их на бой. Почему так происходит? Ну, перво, потому что враги появляются с бешеной скоростью. И если уж ты хочешь в домике поломать, то это займет время, да и ресурсов много потратишь. Так что, по сути, выгоднее просто-напросто пойти в лоб. И да, это будет легче, быстрее, даже по тем же самым ресурсам. Вы понимаете, иронию? В стратегии самая крутая тактика это идти тупо в лоб на самых стандартных мобах. Круто. Игра за 700 гривен. Советую. Кстати, почему 700 гривен на не рублей? Ну, потому что ее нет в Steam, если ты из России. Но при этом игра полностью локализована. Даже есть озвучка. Ах, смелости прийти. Я Здесь И я есть знания. Жаль. Что... Вот они ваши санкции, пацаны. Вот они, блять. То есть, ну как бы, мы запретим вам покупать, но добавим встретимся? Да, тут просто обрываются фразы, из-за чего ты сидишь, кайфуешь, погружаешься в сказку, и тут раз, оборвали, два оборвали, потом какой-то актер тупо на и назвучивает. Всегда хотел это сказать. Мы представляем вам... Что, что за херня? В общем, локализация есть, но она очевидна для галочки. Хотя есть и хорошие вещи. Музыка. Блин, это даже смешно звучит. Ну, в том плане, что любой обзорщик, когда ему игра вообще не нравится, единственное, что хорошую находит, это музыка. Ну, а что поделать, саундтрек реально неплох. Впрочем, у Майнкрафта остры всегда были стороной. Тут не исключение. Доп Бля, Майнкрафт саундтрек, я не знаю. Мне кажется, если... Uh, вот представьте, мы колонизируем, колон блядь, канализируем, нахуй, другие планеты. Мне кажется, самая подходящая музыка для того, чтобы осваивать другие планеты И показать нашим гостям с других солнечных систем Это именно музыка с Майнкрафта Это, это, это пиздец, это, это, это легендарная музыка Я почему-то не удивлюсь, если спустя время, то есть какой-нибудь там 2100-2200 год Uh, вот это самый оригинальный саундтрек с Майнкрафта будет наравне с классикой Бетховена, Монцарта, или типа того, оно реально легендарное. Вполняет происходящего игре, он отличный. Местами даже забываешь, какой кал ты забежал. Максим! А как... При этом, при этом, я, я блять, лично я хоть и считаю эту музыку охуеннейшей. Я всегда оффаю музыку, в принципе, в Майнкрафте. То есть, options, music и э -э -э -э -э на ноль. Это же мультиплеер. Мультиплеер я не проверял по очевидной причине. Не с кем. Мало у кого из моих друзей есть 700 гривен. Но люди по поголовно утверждали, что вместе играть намного легче и интереснее. Если так подумать, то, наверное, действительно. У вас изначально больше солдат... Бля, как-то жалко Стинт. Нету друзей 700 гривен. У меня тоже, кстати, нету 700 гривен. Вообще никогда не было гривен. У меня зато были деньги, блядь, на Киеве. Доллары и евро. И Юани, кстати, у меня были на Тинькове в этой инв... о, блядь, в инвестициях. М -м -м. А гривен я вообще никогда не держал. Игра становится более темповой. Так что если подумать, то, наверное, поэтому в онлайн-режиме ее и защищают. Но даже там говорят о том, что через некоторое время игра наскучивает. скучивает. Напомню, где такая ситуация была. А, по-моему, микродендж. у каждого были, да, у каждого россиянина были синге, потому что <сих> Киви туда-сюда. Вообще мне очень интересно посмотреть на яйца маджанков. Не, не в том плане, что я их хочу, а в том, что они наверное огромные, блин. Пойти вновь по далеко не самому очевидному направлению, привести Майнкрафт в РТС. но видимо они сами не подумали, кому эту игру дали разрабатывать. Да хуй раз, да, а знает, в любом случае, попытка засчитана. В этом плане маджанки молодцы. Жду, когда они выпустят новую игру, в симуляторе свидания. Не, если мы говорим <с про нестандартный подход, куда они верно? Играйте в хорошие игры, а я поиграю в плохие. Удачи, пока. Нормальный ролик, хороший. Стинта люблю, ему бы писю, поцеловал реально.